Привет друзья! Сегодня я расскажу нечто особенное. 90% того, что я озвучу, я написал с помощью автописьма, поэтому что-то может идти в разрез с фундаментальными изысканиями науки и природоведения. Не обращайте на это внимание, просто абстрагируйтесь и пропустите через себя эту информацию. Как известно, наш мир состоит из атомов, атом не мельчайшая частица, но наиболее известная из микромира, поэтому буду отталкиваться от нее. Грубо говоря, на уровне атома все есть одно, будто камень, дерево, животное или человек. Лишь с увеличением плотности частиц мы можем наблюдать различия, а различия в свою очередь обусловлено качественно и количественно разнящимся набором более плотных частиц, таких как водород или азот, к примеру. Но в основе своей все одно, только после определенного уровня появляется чертеж, и по этому образу собирается то, что мы можем видеть, все то, что нас окружает нас самих. Кто создатель этих чертежей, думаю, нетрудно догадаться. Зачем он их создал, на этот вопрос не буду отвечать, вы сами должны понять. В общем, я немного вел в курс дела, чтобы дальше было понятно, надеюсь. Просто помните, все окружающее нас взаимосвязано. Представим человека, он богат и влиятельный, и ничто его не отвлекает от самопознания и познания бытия. Я не просто так взял в пример богатого и влиятельного. Его разум не занят тем, как найти себе пропитание и все в таком духе. Он волен делать то, что действительно важно для него. Все отведенное время он может посвятить себе. И вот он имеет все блага материальные, которые человек считает благом. И происходит момент, когда приходит осознание, что пора выходить на новый уровень. Так как у него уже все есть, и он начинает постигать более тонкие материи, И так он приходит к пониманию, что на тонком уровне существует связь между всем, которая, в свою очередь, до сих пор невидима для нас. Думаю, в будущем ее найдут. Может это пресловутый эфир, в общем не важно как она называется. Важна лишь суть. Первая ступень – это осознание, что мир не ограничивается тем, что мы видим своими глазами. Эта ступень проходит по-разному, будто как у людей достигших вершин посредством накопления материальных благ или через отречение от мирских благ, как у монахов. Два пути третьего нет. Вторая ступень – осознание, что все есть суть одного. Третье. Осознание себя как творца. И я не про то, что к примеру ты взял кусок стали и сделал из него нож. Нет, речь идет об осознании того, что ты имеешь силу управлять и создавать реальность, потому что ты часть единого. Это и есть та самая магия. Точнее, это самое сильная, так как она божественна. Я скажу как есть, мы все боги от рождения и каждый из нас несет огромный потенциал в себе. То самое главное, что так рьяно и сильно пытаются скрыть от всех богов. Кучка башков, которые знают об этом и не хотят, чтобы другие знали. Планета Земля – это кузня богов, это самая главная тайна. Потому что важнее этого нет ничего. Думаю многие хотели знать насколько глубока кроличья нора. Вот она. Скорее всего то, что я озвучил выше, не поймет большинство. И просто захеть так как нужно пройти все три ступени, дабы понять. Понять суть этих слов, а не сами слова. Я шел к этому сознательно больше десяти лет. Большая часть людей первую ступень не проходят, так как им что-то или кто-то всячески мешает. И разум в шорах. А мне это удалось из-за того, что таково мое воплощение. Просто держите в голове, что все состоит из атомов. Я не случайно взял его за основу. Это научно доказанный факт. Вспомните Библию, конкретнее, как Творец создал не ту планету или Вселенную. Вначале было слово, но правильно, вначале был порыв, можно сказать, мысль, но мысль это второе, более грубая материя. сначала идет порыв, потом мысль и после слова или действия Вспомним богача, который осознал себя богом. Знать и осознать – это разное. Так вот, он осознал и что он видит, а видит он планету. Планету богов, которые думают, что они просто мешки костей с определенным сроком годности. Ну максимум с душой и тому подобное. И этот самый богач стоит на перепуте, у него два варианта. Поделиться этим знанием и тогда все станет единым целым. Всякая индивидуальность испарится. Но этот вариант на данный момент невозможен. И второй вариант – использовать силу других богов, тех самых, которые не знают, что они боги, дабы менять реальность под себя так, чтобы, к примеру, сделать землю плоской. В этом должны быть убеждены более 50% всех богов. Это порог, после которого можно менять материю. Кстати, один из многих законов вселенной – либо да, либо нет, третьего не дано. 50 на 50, именно поэтому мой канал так и называется. Недостаточно осознать себя богом, чтобы брать и изменять реальность, как тебе захочется. Потому что есть еще 7 миллиардов богов, и каждый сам себе на уме. Если бы реальность менялась под каждого, это был бы хаос. Поэтому она меняется только в том случае, если преодолена критическая масса порывов, как я уже говорил, более 50%. Так вот, богач все знает это, и выбирает путь, назовем его путь эго, и оставляет эти знания при себе, чтобы других использовать как батарейку. Мы ведь помним, что он богатый, а значит имеет вес в обществе и влияние на умы людей, к примеру, у него есть несколько телевизионных каналов, и он так, отделать нечего, создает идею, вроде той, что коронавирус очень опасен. Вирусов правду существует, но его можно изменить, если убедить более 50% людей. Проще говоря, коронавирус в целом был вначале не опаснее обычного гриппа, но из-за того, что люди с экрана в ТВ убеждают, что он очень опасный, вирус мутировал. Про мутацию ученые говорили, только вот они видят последствия, то есть саму мутацию, а я раскрываю вам причину мутации. Таким образом можно что угодно менять. Ладно, если бы такой знающий был один, но он не один, у них что-то вроде кружка по интересам, а вместе они владеют всеми СМИ, а СМИ, в свою очередь, дают установки. Если они захотят, то завтрашнего дня начнут транслировать, что, к примеру, есть собственные фекалии, очень полезно. И когда в это уверуют более 50%, это станет реальностью. Самое забавное, что сказанное мной уже озвучивали. И озвучивают психиатры и психологи. Окно Вертона и эффект плацебо. Разница лишь в том, что они не знают причины всего, а только следствие, полагая, что химия и психика, Причины всего этого. Но это не так. Создание и контроль хаоса — вот главная цель скрытней. Скрывая божественную суть человека, они краят реальность под свои эгоистические цели. Пожалуй, я перейду к самому главному. Я не побоюсь того слова к смыслу жизни всех нас. Он един для всех. Мы все, когда падет занавес первородной лжи, осознав кто мы и что мы есть одно целое, станем тем самым Богом, что сотворил нашу вселенную и нас. Предыдущее предложение, в нем вся суть. Переслушивайте его, пока не сознаете ее. Вы почувствуете пустоту и перестанете думать. И сможете ответить, кто вы. Если тебе удалось, это не продлится долго, чтобы самопознание продолжилось.